Привет всем! Сегодня будет последний ролик из серии «Ответы на вопросы». И сегодня я хочу ответить на три вопроса, которые мне задала Оля ля задала через личку на фейсбуке. Вот эти вопросы. Было ли что-то, что тебя в буддизме, в изучении буддизма разочаровало или неприятно удивило? Было ли что-то, что не совпало с твоими представлениями или ожиданиями? Если глянуться назад и проанализировать то, как эволюционировало твое отношение к буддизму. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, надо немножечко больше пояснить. Надо, наверное, рассказать, как я вообще пришла к буддизму. И так как я уже давно хотела это рассказать, то вот он, шанс. Начнем с того, что я читала довольно много историй о том, как люди разочаровались в буддизме. И у меня сложилось впечатление, что это свойственно очень светлым людям, немножко, может, даже наивным, которые приходят в буддизм как в религию мира, в которой вот этого вот всего, чего там в других религиях есть, не может быть, где все такие добрые, хорошие. И разочаровываются, потому что выясняется, что, ну... Есть такая штука, как реальность, и люди далеко не всегда белые пушистые. А, ну, надо сказать, что у меня не было никаких шансов разочароваться в буддизме по такому пути, просто потому что я никогда не была светлым человечком. Я стараюсь, я даже, нет, на самом деле, честным, давайте будем окончательно честными, я даже не очень стараюсь им быть. Я стараюсь внести в мир свет, но я прекрасно понимаю, что, в общем-то, тени в нем тоже предостаточно. Но, в принципе, ладно, фиг с ним. А вообще, мой путь к буддизму, он с абсолютно другой стороны пришел. И, возможно, это история немножко не характерная. Хотя, на самом деле, я такое уже слышала. Я как-то сказала, что меня бы не было в буддизме, если бы не Сюансань. И да, правда, этот человек, которому я когда-нибудь непременно расскажу более подробно, это человек, который из Китая ушел в Индию для того, чтобы принести новые сутры. Человек, который ушел в Индию, потому что у него кончилась трава, кончилась чтиво. Это, это по-моему, просто замечательно уже. Ну, в общем. Очень многие сутры мы знаем в его переводе, например, ту же сутру сердца. И на самом деле это было первым, первым что меня привлекло, был даже не Сюан Цан, не его настоящий образ, не его нереальный Сюан Цан, скажем так, а его литературный вариант Сюан не с путешествия на Запад, китайской классики. Дело в том, что когда я была совсем еще маленькой, я не знаю, сколько мне тогда было. Младше Евки было, точно. То есть 4-5 лет, может. По телевизору показывали абсолютно замечательный китайский мультик про путешествие назад. И я им очень сильно прониклась. Я мало что из него помнила, пока не пересмотрела его уже во взрослом возрасте. Я помнила только, что буддийские монахи они очень классные, сражаются с демонами, побеждают и так далее. И там есть обезьяна. Ну, укум. Сенса мне тоже очень понравился. Вот я запомнила, что есть такие буддистские учителя. Потом, спустя много лет, я выросла очень готишного подростка, который как, ну, ненавидел весь этот грёбаный мир и упарывался по вампирам и демонам. При этом у меня проходил какой-то такой лихорадочный религиозный поиск. Мне нужно было срочно на что-то опереться, я искала к чему, бы, к чему бы такому примкнуть, где меня могут принять. При этом, да, я несла с собой вот это глубокое недовольство миром, я хотела свободы, личной свободы и, как бы это сказать, безусловного принятия. То есть мне хотелось, чтобы кто-то сказал, что я вот такая, какая я есть, я имею право на существование. И да, и меня очень сильно тянуло на темную сторону, даже несмотря на то, что вроде как печеньек не было там, но мне очень туда хотелось. И э, христианство мне в таком разрезе ничего предложить не смогло сразу. Э, хотя меня когда-то в глубоком детстве покрестили, но у нас... В принципе, даже в церковь не особо кто ходил. Я почитала Библию, не впечатлила. И тогда я направила свой взор в сторону неоязыческих практик, которые меня тоже не удовлетворили по разным причинам. И тогда был еще момент, когда я стала ходить, довольно близко общаться с кришнаитами, и поняла, что вот индийская философия мне, в принципе, как-то ближе, хотя, э, да, хотя вот индуизм и особенно версия Кришнаитов меня тоже не удовлетворила. И я вспомнила, что в детстве же вот мне нравилось про буддизм, мне же нравился мультик. почему мне посмотреть, что ж там такое, по-настоящему? По Зачем они в Индию шли? И я бросилась читать все, что я могла достать про буддизм. Книжки мне попадались, честно скажем так, себе, как я сейчас понимаю, не очень умные, но я их, тем не менее, прочитала и абсолютно проперывалась. Вот, вот оно, мне говорят, что мир-то на самом деле хреновенький, непонятно, зачем его вообще создали, лучшее, что мы можем сделать, это свалить от него. И что самое главное, мы готовы спокойно принять к себе всех с темной стороны, давайте к нам демоны, мы воспринимаем, становитесь буддистами. Меня это очень впечатлило, да, плюс еще вот этот постулат о том, что на самом деле добра и зла существует, все должно быть в равновесии там, и так далее. Все это меня на тот момент просто было бальзамом на душу, мне просто озвучили те мысли, которые у меня в голове как-то там вились и не могли найти выход. И я поняла, что да, вот она религия для меня. Ну и на самом деле какое-то время я продолжала читать просто вот все, что мне попадалось в руки. И потом я добралась до сутра. И первая же сутра, которую я читала, была сутра сердца, которая просто говорила со мной на одном языке. Это было очень странное ощущение, честно скажу. Когда ты читаешь достаточно сложный текст, и, и как-то каким-то вот-вот не головой, а скорее, даже не, не знаю чем, но всем своим нутром понимаю, что так оно и есть. Вот оно так. После сутра сердца я уже серьезно упоролась, я поняла, что надо читать дальше. И по мере вот этого продолжение по мере чтения большего количества литературы я открыла для себя научную литературу буддизма стала это читать и я постепенно приходила к абсолютно другому пониманию буддизма и я внезапно для себя открыла что на самом деле в буддизме очень много света и мир неплохой собственный я неплохая и все вокруг тоже да, невеликолепно, не идеально, но так, в общем-то, и должно быть. Так должно быть, чтобы мы пришли к просветлению. То есть, в принципе, мир имеет право на существование, несмотря на то, что он вот такой вот нелепый. В этом есть своя определенная красота. И э, через вот это я все сильнее и сильнее приходила к э, осознанию необходимости в любви к себе, к окружающим и так далее. То есть от темной стороны буддизма я пришла к светлой стороне. Вот такая интересная у меня была эволюция. Физически же она, ну как физически, можно сказать, в, в плане теории, она выражалась следующим образом. В какой-то момент я нашла для себя буддизм чистой земли, джодущу. И мне он дико понравился. Как-то в нем было что-то такое очень-очень-очень-очень светлое, чего мне не хватало. Вот этот постулат, что если светлый человек, если хороший человек может, может достичь просветления, может войти в землю Амиды, то уж грешник-то тем более. Да, именно так. То есть что Плохим людям, которые себя, которые, что называется, сейчас вот больше всего заблудились, не знают, куда себя деть, Амина да поможет в первую очередь. Мне это очень нравилось, это было какое-то, я даже не знаю, в этом было что-то такое теплое и уверенное, чего я в своей жизни больше никогда не встречал, что... <связывая> все твои плохие качества, которые ты считаешь плохими, которые вот довели тебя до такого состояния, что а, именно из-за того, что они у тебя есть, тебе помогут. Это было мне очень, для меня было настоящим открытием. Я пошла, пошла вот это дальше, но м -м, в какой-то момент я внезапно открыла для себя цзадзен. И это было да, действительно внезапно, потому что я никогда даже не думала заниматься дзадзену. Я один раз случайно сходила, чисто из-за сходила на медитацию. И мне очень понравилась практика. И я стала ходить в том числе на дзадзен. У меня особое отношение с дзадзену, именно с сидячей медитацией. Она мне дается довольно болезненно, но после нее мне очень-очень хорошо. Я понимаю, что все куда лучше, чем мне кажется и вообще как-то чувствую прогресс в себе. И долгое время я думала, как же мне соединить вот эти вот две ипостаси это вот вроде с одной стороны тянет к такому сияющему прекрасному свету, как есть вот Джодо Щу, но в то же самое время хочется просто тихо сидеть и не отсвечивать хочется за дзена. И вот я долгое время между этих двух огней меня вот так вот телепало. А потом я стала ходить в храм в Кудзэнджи. Познакомилась с замечательной абсолютно тусовкой, которая вокруг этого храма создается, с наставницей. ну тогда она еще не была моей наставницей, тогда она просто была очень приятным человеком, к которому я приходила, общалась. Я стала посещать все практические мероприятия, связанные с храмом. Чувствовала какую-то странную связь с Хонзоном, с главной статуей. Это был Джизо, а Джизо меня, в общем-то, интересует больше всего. И в какой-то момент, даже это было, вот. да, вспомнила. В общем, у меня есть подруга из Сока Гакой, и она меня как-то пригласила на встречу с бразильскими членами Сока которые приехали в Сандай. Мы с ними встретились, мы с ними пообщались. Я смогла задать парочку вопросов о том, как они вообще пришли именно к буддизму, к Сока Гакой. И эта встреча у меня очень странным образом подействовала. То есть надо сказать, что как раз вот тот буддизм, который не сока как мне не очень близок. Но именно общение с ними меня подвигло к тому, что мне уже пора как-то делать выбор, пора уже думать о том, чтобы принять прибежище и решить, где его принять. То есть просто не мотаться от одной практики к другой, а наконец-то понять, где я хочу быть, что меня привлекает больше всего. Вот в таких чувствах я пошла к одному моему зн... знакомому священнику, он сотущу, он поляк. Ну, опять же, мы довольно близко с ним в плане буддизма. Он пришел тоже от христианцев в буддизм. И я спросила у него, вот как он думает, что мне теперь делать, где мне принимать прибежище. И он указал мне впервые, что говорит, так ты же ходишь в Кодзэнджи и постоянно туда ходишь, ты там буквально уже прижилась как своя, так почему бы тебе не принять прибежище там. И я поняла, что да, действительно, дело в том, что Кодзэнджи — это храм Тендайщу. И Тендайщу меня как-то... Я никогда к нему специально не приходила до этого. Но я поняла, что в последнее время я очень много читаю Тендайщу. И в целом я начала как-то понимать, что именно тенда еще для меня является идеальным, идеальной школой. Потому что там возможно все. Потому что как раз постулат того, что ты свободен в выборе своей практики, что можно брать любую практику что должен быть какой-то индивидуальный подход. Все это как раз. Присутствует Тендащу. То, что мне изначально хотелось в буддизме, то есть индивидуального подхода. того, чтобы мне для меня была возможность быть собой, ни на кого не оглядываясь. Это все есть Тендащу. Помимо всего этого, в Тендащу есть еще масса всяких других весьма приятных моментов. Например, тот интересный довольно... Как бы это сказать? Очень интересный подход, который я называю прийти в Нирвану со всеми своими демонами, очень горячо одобрял в том числе и Сайчу, то есть создатель тенды, японской тендо еще. И как раз это то, к чему я в свои 15-16 лет пришла сама, к тому, что то, что в тебе, то, что тебе в себе не нравится, то самое плохое, самое жуткое, чего. Ты бы хотел избавиться, на самом деле тоже имеет абсолютное право прийти в нирвану. И тебе это нужно просто успокоить, понять зачем оно тебе, понять, почему оно тебе в данный момент мешает, когда могло бы по идее наверное помогать, потому что нам всем нужно в нирвану не только мне, ну и вот этот черт темной моей части. И разобраться с ней, и пока я этого не сделаю, пока я не научусь вот это вот в себе, вот этого, вот этих вот демонов, которые мне вроде как мешают, не научусь любить и воспитывать, мы никуда не придем. Этот момент мне очень понравился. И в общем я решила, что да, действительно, тогда да, еще это для меня. Я пошла э, к наставнице, очень-очень нервничала, она потом до меня очень смеялась, что говорит, ты сидела, руки вот э, рассказывала, как, что ты очень хочешь э, принять прибежище именно здесь. И она сразу же согласилась без вопросов, вот уже буквально... В какой-то момент я пришла, еще и думала, вдруг она откажет, а тут мы уже сидим и обсуждаем, какое у меня будет имя. И как-то так получилось. Как-то так получилось, что именно в CodeZenji я нашла себя. И после того, как я приняла прибежище, все, в общем-то, изменилось, я могу сказать. Я, я не могу это объяснить. Это очень тяжело объяснить. Наверное, люди, которые принимали прибежище, меня поймут. Все остальные нет. Но... То незримое, что ты когда-то немножечко чувствовал, оно начинает чувствоваться намного сильнее. И я поняла, что такое та самая поддержка безусловная, которой мне хотелось. Я ее наконец-то, обрела именно после того, как приняла прибежище. И я думаю, что сейчас я еще в процессе своего становления, понимания, чего мне нужно от буддизма, как мне нужно идти. И меня по-прежнему немножко швыряет между практиками. Думаю, что еще какое-то количество, еще каких пару лет это сто процентов займет. Все сильнее, все сильнее я начинаю задумываться о постриге. В принципе, наверное, когда-то я это сделала. Этот шаг я сделаю. Я чувствую, что я к этому иду. Благо в Японии для этого не нужно уходить из семьи. Что очень хорошо. Потому что семья для меня главная. Вот такая вот вещь. Еще очень интересно, что... Одна моя очень хорошая, очень хороший, умный человек сказала, что буддизм имеет... Весь потенциал быть религии для мудаков. Я с этим абсолютно согласна. Но это не в плохом смысле. Просто дело в том, что как бы, как бы это сказать, не всегда, но очень часто в буддизм приходят люди, которые сильно разочаровались в мире, разочаровались в себе. И сейчас они имеют действительно потенциал, просто разочаровавшись во всем вести себя по-мудачески. И буддизм они приходят именно потому, что вроде как им не говорят, что это неправильно, ты должен непременно перестать так думать. Вроде как тебе объясняют, что да, надо отсюда линять, мы тебя абсолютно поддерживаем, давай медитируй. И дальше может произойти две вещи. То есть либо они просто сосредоточатся на практиках, удаляться от мира, Будут сидеть там за дзене каждый день по 20 часов, там и все, и в крайнем случае. Ну, в таком случае они по крайней мере никому не навредят. То есть мир от их мудачества хуже не станет. Или, как вариант, они поймут, в чем они были неправы, и начнут нести в этот мир свет, начнут его любить все-таки и перестанут быть мудаками. И... Мне кажется, что в таком разрезе буддизм, наверное, наиболее адекватный и наиболее безопасный вид, безопасная религия для людей, которые глубоко изранены и, можно даже сказать, доведены до отчаяния. Это возможность обрести себя и никому при этом не навредить сильно. Я не говорю, что в буддизме не случается так, что человек начинает активно вредить окружающему себе. Это тоже, конечно же, бывает, это бывает везде. Просто потенциал для того, чтобы это в себе переработать, мне кажется, в буддизме есть, и он правильный. В других религиях, наверное, тоже есть, просто я в этом пока не настолько глубоко, не настолько хорошо это знала. Но я для себя нашла только в буддизме вариант проработать вот эту вот эту всю темную боль и то, что накопилось в душе. Вот так. Поэтому подытожим. Хорошо? То есть я бы сказала, что мое отношение к буддизму эволюционировало от тьмы к свету. И не совпало с моими представлениями то, что на самом деле можно. Можно не быть светлым человеком, но при этом нести в мир свет. Когда я пришла, я это не представляла. Теперь я это очень хорошо представляю. Спасибо всем. Увидимся.